Добрый день! Меня зовут Элина, и я представляю ФГБУЦеки Минком Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. К какой классификационной категории объекта учета относится программное обеспечение почтовый агент? В соответствии с положениями приложения номер один методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденными приказами Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года, номер 127, программное обеспечение «Почтовый агент» для сдачи бухгалтерской отчетности в электронном виде относится к объекту учета 23 классификационной категории. Что означает замечание к закупке, приведенное в девятом правиле, содержание состав коммерческих предложений не соответствует содержанию составу запроса на предоставление коммерческих ценовых предложений и техническому заданию? В соответствии с пунктом 3.10.6 методических рекомендаций, утвержденных приказами Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года номер 567 из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. Требования к количеству, составу и характеристикам оказываемых услуг, закупаемых товаров, приводятся в техническом задании. При этом, согласно приведенной выше рекомендации, коммерческое предложение должно содержать детальный расчет состава и стоимости оказываемых товаров, работ, услуг, а также условия оказания данных услуг, выполнения данных работ и закупки данных товаров который должен соответствовать требованиям технического задания. Поэтому указанное замечание сообщает о том, что в коммерческих предложениях количество, состав и характеристики услуг или товаров не соответствуют требованиям, приведенным в техническом задании. Какой код ОКПД-2 возможно использовать для приобретения программного обеспечения? Код ОКПД должен отражать тип приобретаемого ПО, права на него и вид передачи предоставления ПО. 58 29 11 30 Системы операционные на электронном носителе. 58 29 12 30 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе. 58 29 13 30 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. 58, девять 14, три нуля, Средства разработки инструментальные и программное обеспечение языков программирования на электронном носителе. 58, 29, 21, три приложение Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования отдельно реализуемые. 58, 29, 29, 30. Обеспечение программное прикладное и прочее на электронном носителе. 58, 29, 31, 30. Обеспечение программное системное для загрузки. 58, 29, 32, 30. Обеспечение программное прикладное для загрузки. 58, 29, 40, 30. «Обеспечение программное в диалоговом режиме» 58, девять 50, три 0. «Услуги по предоставлению лицензий» на право использовать компьютерное программное обеспечение. 26, 20, 40, 140. «Средства защиты информации», а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации». При закупке исключительных прав на ПО следует использовать код ОКПД 6201-29-00 оригинала программного обеспечения. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту ру, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!